О. УЕС, yes. канделябр на месте, рандомные ресурс-паки также присутствуют, именно этим сегодня мы будем заниматься. Я сегодня скачал 7 ресурс-паков, и я не могу сказать, что все из них какие-то очень странные есть и хорошие, есть реально очень странные и непонятные, поэтому сегодня мы на них посмотрим, сегодня у нас будет обзор ресурс-паков, я очень надеюсь, что вам понравится видос, вы поддержите его вашим лукасом вверх. Давайте наберем 38,5 лайков, было бы класс, nice, замечательно, круто, мило, здорово и рандомно комментарий у нас сегодня залетает от тиммейт акей который пишет кейн Хочу тебе заявить, что я начал делать для тебя карту Заявление принято Спасибо большое Жду от тебя карту, мистер тиммейт Ну а я думаю, самое время приступать И значит, что сегодня мы, наверное, начнем не с дичи, а с чего-то довольно-таки интересного Я скачал ресурс -пак под названием Realistic Grass Это у нас реалистичная трава То есть, я сделал, я так понимаю, этот ресурс-пак RTX. Мы это все можем видеть И что же делает этот... Одну секунду, друзья, одну секунду Не спешите, у меня спрашивают, что здесь за дичь происходит Потому что еще нужно установить шейдеры Короче, друзья, этот ресурс-пак заменяет только траву он заменяет ее на реалистичную траву, и этот ресурс-пак можно было также скачать в разрешении 1024 и даже 2048, но, ребят, я не хочу, чтобы у меня компьютер задымился прямо при обзоре, поэтому я скачал 512 потому что, потому что, смотрите, если мы все-таки поставим шейдеры, сейчас все изменится, вот как только мы устанавливаем шейдеры, становится все намного красивее, если у меня не вылетит Майнкрафт, он не вылетел, и, как вы можете видеть, посмотрите на это, вся трава, то есть все блоки с травой теперь будут иметь настоящую траву, а обычно вот эта Майнкрафт-трава, она как бы не изменилась, она осталась здесь, поэтому она немножко даже портит это видо. Было бы здорово, если бы эта поляна была без Майнкрафт-травы, а просто с блоками травы, потому что теперь, как вы можете видеть, выглядит это следующим образом и посмотреть на мой фпс. О сколько, сколько, простите? 8 FPS Но, в принципе, логично, почему у меня так мало фпс, потому что Майнкрафту приходится прогружать все эти тени от каждой травинки, поэтому давайте мы попробуем, например, сделать рендер дистанцию, я даже не знаю, 6 чанков, может быть, так получше, так намного лучше, друзья. И вы можете видеть, теперь а, сам блок травы также изменился, мы видим землю, там, всякие трави Камушки и так далее Но и самое главное то, что теперь сама трава тоже изменилась И весь ваш мир теперь будет выглядеть именно таким образом Это довольно-таки забавный респак Если у вас есть очень хороший комп Если такое присутствует у вас дома То вы можете скачать, не знаю, попробуйте 2048 пикселей разрешения Я не знаю, как это будет работать У меня вот даже такой немножко подтормаживает Но там также есть разрешение даже поменьше Вроде бы там аж доходит до 64 пикселей Нет, это слишком мало 258, возможно, около того Но, да, ребята, вы можете видеть остальные блоки вообще никак не трогаются, не заменяются, они остались обычными, но только трава теперь у нас, трава, реально, реалистичная трава Найс, что ж, это у нас был первый респак на сегодня, он не дикий, он довольно-таки забавный, очень полезный, я бы даже сказал Поэтому давайте мы вырубим шейдеры и также вырубим Нико RTX и уже приступим к всякой непонятной странной дичи Что у нас здесь еще есть, я даже не знаю, давайте посмотрим на вот это это я даже не знаю Здесь написано самый странный, самый фиговый Майнкрафт-риспак, э, который был когда-либо сделан Остальное, Остальные я вообще ничего про них не знаю Я и скачал, и думаю, что это такое? Зачем я это скачал? Что здесь происходит? Так, ладно, давайте рендер дистанцию Теперь можно, наверное, вернуть на чуть побольше Так, и что мы видим? Это что такое? Зелье, теперь у нас что это такое, простите? Это кто? Что там написано? Геймер, геймер, girl, battle okay, Окей, я понял Ааа, боже, это вода из ванны геймерши Окей, okay, спасибо У! Oh. Mm -hmm. Ясненько, звуки, кастомные звуки Ну да ладно, мы я ставим громкость на полную, потому что Я так понимаю ты, ты, ты что с тобой? Тебе... Ребят, ребят, ребят, это что за существо? Это откуда оно взялось? Это что здесь происходит? Это же малыш, как вы видеть, маленькая курица Ребят, помимо того, что здесь очень странные звуки курицы, Я не понимаю, это какое-то лицо кого-то Какого-то странного... Человека, возможно, я даже не знаю. Окей, okay, замечательно. Я так понимаю, это у нас первый моб, который был заменен, и не знаю, что еще здесь было заменен. вы Погодите, вот Даже не эрпоцы, это просто. Как они. По-поцы, друзья, короче, что мы видим? У них есть какой-то смайлик, вы можете видеть. Я не знаю, но окей. Okay. Спасибо. Спасибо большое, автор. Это чудесно. Это просто замечательно. Что у нас здесь еще? Редстоун превратился в какой-то, я даже не знаю, что это за орех. А, это не Орех, это Редстоун, теперь он какой-то... Я даже знаю, как это писать. И кто издает эти звуки? Кто, кто издает эти звуки? И вы, наверное, их не слушали, они где-то очень-очень далеко, но я их слышал. Я так и не понял, что это было. Ладно, давайте посмотрим. Так, что у нас заменено по блокам? Блоки вроде бы нормальные, нормальные, нормальные, все нормально. По блокам все типично. Вантус, вот оно, наконец-то. Боже мой, как же я долго ждал, когда кто сделать сделает где заменяется меч на Вантус. Это же просто чудесно, друзья Сегодня я уйду после этого обзора Счастливым а, Хорошо, другого Тотем бессмертия, это кто, простите? Это что такое? Окей, не надо, не надо нам такое Не хочу, чтобы канал забанили Арбалет, кстати, теперь превратился у нас Что это такое? Так, это пушка? Это пушка, друзья, неплохо, нормально. нормальная пушка неплохо. Причем здесь вот более-менее нормальная текстура а потом, хотя, ну, такая себе текстура, очень простенькая Ну, какой-то дробовик, ясненько Это что у нас такое? Окей, okay, понятно, это зажигалка теперь, друзья Ну реально, настоящая теперь зажигалка Только но, ну, ну мы такое не одобряем здесь на канале Поэтому окей okay. Так, ребят, я только что кликнул на вкладку с едой И там было что-то реально неприличное То есть за такое мне бы реально видос, я не знаю, удалили забанили бы канал, я не знаю Окей, okay, туда мы не заходим Теперь я даже боюсь и это первый раз, когда я такое встречаю в ресурс-паке Что здесь происходит? Автор, ты, ш, ты что творишь? Что с тобой? Что с ним не так? Что еще здесь есть такого интересного? Цепь, что с цепью-то теперь? Кто это? Это какие-то... Конфеты okay. Хорошо, что-то еще было здесь заменено Вроде бы не вижу И по блокам тоже вроде бы а, ничего такого Но давайте посмотрим на некоторых мобов И поскорее уже перейдем к следующему ресурс Потому что ну, это что-то странное Оуу oh. Вау и, и что мне с этим делать? Что мне с этой информацией теперь делать? Что Что я должен сделать? Что? Что? Окей, okay, спасибо uh, Ясненько, идем дальше, следующий моб, мы посмотрим на зомби Хотя нам нужно... Что это за звуки? Да кто? Опять как? Кто, кто это такие? Кто, что это за люди? Что, это за... что эти люди делают у меня в Майнкрафте? Погодите, я хочу кое-что проверить, что будет, если взорвать крипера? Боже мой. What? What? Mm -hmm, да, ребят, ясненько Понятненько, здорово, замечательно Окей, да замолчи, ты лоукей, Я хочу в деревню переместиться, посмотреть, может быть что-то у нас в деревне будет Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Все, копирайт музыка подъехала Ребят, все, значит что? Значит что, хватит с меня этого ресурс-пака Это было что-то очень странное Ах, это было очень странно, это было очень странно. Ладно, давайте пойдем дальше, потому что следующий респонд, который я хочу показать, это вот это это Shrimp Dragon. А, ну, наверное, по названию уже понятно, что будет. Я вам покажу, что будет все равно, потому что теперь, если мы, по идее, отправимся в край, если мы сделаем сет-блок здесь and портал следующим образом, то теперь мы увидим а, следующую панораму. Давайте посмотрим. Где он? Где он? ну иди сюда. Ну-ка, иди сюда, мой красавчик. Мой креветочный пес. Посмотрите на него. Да, именно так, друзья, то, что вы сейчас видите на экране. Это не шутки. Ну, точнее, это шутки. Но как бы это всери... Нет, нет, это не всерьез. Окей. Okay. Ну, вы поняли, да, друзья? <с> Теперь это дракон-креветка. Креветкон-драковетка. Я не знаю, как это назвать, но... Да? Да, господа, это весь ресурс-бак. кто-то просто решил... Хм, Заменю-ка я интер дракона на креветку. Почему бы и нет? И он это сделал, в принципе... О, спускается. Ну что? Зарубим его кроватями? Нет, это у нас сегодня не спидран, поэтому я думаю, самое время вернуться обратно в обычный а, мир и продолжим. Друзья, давайте сделаем энд Вот здесь. До да, свидания, дракон. Прошел Майнкрафт, замечательно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще, потому что а, вот это ресурс пак. Помните, пару выпусков назад по ресурс-пакам у нас был ресурс пак от русского создателя, который сделал Кейн-пак, то есть а, пак с Кейном. То есть, там был тотем в виде кейна, то есть моего друга, я канделябра, если что. А, и там также были зомби и какие-то мобы с головами в виде стола. Во-первых, дайте ко мне найти равнины, потому что я не люблю в горах находиться и делать обзоры. Вот это другое дело. И давайте посмотрим, потому что, по идее, все, что делает этот, а, этот респак, как я и говорил, от того же самого создателя, он заменяет картины на мемы. Давайте посмотрим... А, давайте посмотрим, какой вкус по мемам у создателя. Отличный вкус у тебя. Вау, это же... Ребят, это же мемы. Это же мемы, друзья. Это же мемы. О, я знаю, кто это такой. Это, это, это шлепа. Да? Вы мне объясняли. Так, ну, ребят, ну я... Я не знаю, что об этом можно сказать. Это какие-то... Я даже не знаю. А, тут что, надо смеяться? Тут, тут, уже смеяться или когда смеяться? Вы меня повестите, просто я пока не знаю. Это... А могу? -с? Окей, вот здесь можно было посмеяться. Я даже не, не могу понять, что... Это какой-то Джизус. Вот кто там у него в руках? Видите? Это... это... Я не знаю, это типа скелет в шлеме из Майнкрафта Я даже не знаю, я не вижу, что там они слишком запикселены, Но, а, как бы да Я хочу посмотреть там какие-нибудь большие карты. Окей, okay. это у нас было на превьюшке Самого, так сказать О, найс, nice, замечательно Самого этого рисунка, погодите, это опять же тот самый код, а, Тот самый код. погодите, что вот это за у него на фоне Я не понимаю Если отдалиться, я все равно не понимаю, что это такое то Стиральная машина какая-то Походу да, друзья, возможно Я не шарю, я не шарю по стиральным машинам Йоу, за что вы с ним так, бедный, бедный, бедный монки, бедный монки, а, вот у меня такой же вопрос, вот прямо вот такой вот и у меня вопрос насчет этого ресурс пака, но ясненько, ну я даже не знаю, друзья, а это кто такой, это что, губка боб, отлично, ну ребят, ну тут в принципе вы поняли как это работает я не понял, как это работает, поэтому ясно, это просто мем-картина, вроде бы это все, ну то есть этот результат ничего больше не заменяет, поэтому окей, так, так, так, так, так, так, что у нас здесь, самый полезный пак, а, было ли это время потрачено правильно, вроде там что-то такое было написано, я вообще не знаю, что... О, oh, боже мой, о, oh, боже мой, что с солнцем, что с землей, что, что, кто ты такое, что здесь происходит, я не понимаю, погодите, погодите, что, куда, куда попал, булыжник выглядит как вот это, ну окей, мне кажется парень просто решил а, сойти с ума и нарисовать ресурс за 3 минуты, какой-то вообще рандомный в пейнте, и вот что у него получилось, так, ну ребят, ну это какой-то вообще непонятный, неприкольный даже ресурс и вот единственное, что я нашел, это Теперь зачарование выглядит, ну прям очень странно. Что там, что облетает на фоне? Я даже не хочу знать, опять что-то неприлично, наверное. Но я вот даже не вижу, что еще здесь заменено. В принципе, да-да, вроде бы все на своих местах. Единственное, давайте проверим мобов Мы сделаем Сумон Крипер. Я не думаю, что. Okay. Ну, ясно, ну последний зомби но я, я, я, я так не играю, друзья Не-не-не-не, это какая-то Ну это, это даже не то, что веселая дичь Это скучная дичь, мы такого Не любим на канале, мы любим, если мы смотрим На какой-то полнейший трэш, мы Хотя бы должны получить от него кайф Вот что-то на фоне там еще написано, замечательно Так, что у нас еще осталось? Пойдите. А, о, пойдите. я только вспомнил про вот этот рисунок Точно, я же скачал еще что-то непонятное И это не Ой-ой-ой, сейчас вылетит Майнкрафт Сейчас вылетит Майнкрафт, сейчас вылетит Майнкрафт Рендер дистанцию Очень-очень маленькую ставим Сейчас вылетит Майнкрафт, потому что о, oh, yes, да, друзья, следующий ресурс Пак, я даже забыл, что я его скачал Он заменяет вроде бы 4 блока из Майнкрафта На блоки, у которых Не, а, как бы, ровные края Вы можете видеть, у них неровный угол и мы сделали угол а, 45 градусов Зачем, спросите у меня, я не знаю Но да, это, это, это так работает а, Я не знаю, как у меня Майнкрафт не вылетел после того Потому что как же он сильно залагал Погодите, вроде бы даже не 4 блока Я вижу Бедрок, я вижу Андезит Нет, андезиты ненавижу, друзья я, я, я, я, я, я не могу с Андезитом, зачем, зачем, за что Но вроде бы вот, пару блоков тут все-таки заменено Например, у нас есть Бедрок И у нас есть Коблстон Окей, okay, прикольный эксперимент. Прикольный эксперимент, но я не понял, зачем это все-таки было сделано. То есть, окей, okay, если автор все-таки решит, допустим, заменить весь Майнкрафт на такие блоки... Ну, хотя, если, в принципе, он все изменит в таком стиле, будет прикольно. Но как это сильно будет лагать, я даже не представляю. Погодите, древесина тоже заменена? Только не вся. Горизонтально не заменена. И листва почему-то серая. Почему она серая? Почему зеленый... Куб внутри серого А я даже не знаю, окей Почему я пытаюсь, Почему я пытаюсь понять эти ресурс флаги? Почему я пытаюсь найти здесь логику Я сам себя не понимаю, но вот здесь Я ну, уверен, что точно, точно больше уже ничего Не заменено, поэтому Ну, yes, друзья Ну, yes, ну, yes, окей, окей, окей, идем дальше Что у нас осталось? У нас есть Погодите, У нас остался последний ресурс флаг, Который называется Торл <laughs> То есть Тролль такая, ну, неправильно написан. Ребят, мне кажется, это будет еще а... А, Окей ну, ясно. Ну, ну, что, давайте. Сейчас, походу, везде троллфейсы будут, и вроде бы на этом все. Давайте посмотрим. Да, да, да, да. Что требовалось доказать. Везде троллфейсы. Очень много троллфейсов. Они... Они... Окей, он, замен... он заменил все текстуры на троллфейс. Вау. Молодец. Вау. Класс. Вау. Все мечи. Все... Окей. Я... Погодите, мобов даже там, да, это не может быть. Да не может быть. Крипер. Uh, Какие-то, погодите, не Крепер. Крепер. Да, это тоже трофейс. Ребят, ребят, ребят. Ребят, все, все, все, с меня хватит. я, Мы точно все посмотрели? Раз, два, три. Да-да-да-да-да-да. вроде бы мы все посмотрели. Странный, странный, очень странный. Посмотрите на мой худбар внизу экрана, друзья. Что там происходит, я сам не понимаю. А вот солнце это не было заменено. Короче, друзья, знаете что? Я все равно не перестану смотреть на дикие ресурс потому ресурс- что... Мне нравится, друзья, мне нравится. О, погодите, что-то зачарованная книга. А, поэтому мы еще на что-нибудь потом, через пару недель посмотрим. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, они будут еще выходить на канале, эти странные обзоры. Ну, а на сегодня, я думаю, все. Прицела также нету, кстати. А, а ну да, нету прицела, поэтому. Надеюсь, вам понравился видос. Вы поддержите его вашим этим самым фейсом. Не забывайте оставлять фейсы, подписываться с фейсом и жмякать на фейсы. С вами был Кекс. И всем пока.